здорово ну как ты у кого-то уже начались новогодние каникулы, праздники и отпуска, с чем я и спешу тебя конечно же поздравить, ну а кто-то еще только ждет начала этих праздников. И в преддверии данного события конечно же разработчики BarweeherP подвезли нам с тобой крутое новогоднее обновление, которое уже вышло на тестовый сервер. Ну а на основные сервера я думаю выйдет данное обнова, если не завтра, то крайний день, конкретно послезавтра именно 31 декабря, так что ждать осталось совершенно недолго. но ну и сегодня мы с тобой посмотрим на то, что нас с тобой ожидает в этом реальном масштабном новогоднем обновлении. Контента очень много, как я тебе уже говорил в прошлом видео. Так что видосов будет наверняка немало. Ну и перед началом по традиции не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике, среди всех серверов барвихи РП. Все условия на твоем экране, но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте. Ссылочка есть в описании удачи конечно же в этом обновлении нас с тобой ожидают новые крутые скины не забыли разработчики барви херп про всем известного персонажа вэнсдэ из нашумевшего сериала netflix я думаю поклонников этого сериала порадует такая новость также нас с тобой ожидает абсолютно новый классный реально красивый детально прорисованный скин гонщика лично мне данный скин настолько понравился а конкретно то как его проработали что я думаю но зайдет он многим. Еще больше мне нравится новость, то что его сможет получить абсолютно каждый желающий и абсолютно бесплатно, ведь данный скин будет выпадать за прохождение батл пасса, так же как и новая бэха из n for speed Most Wanted. Ну и какой же новый год может быть без Снегурочки? Да, у нас с тобой уже была одна Снегурочка в прошлом году, но это просто не идет с ней в сравнение, ты только посмотри насколько круто выглядит наша новая Снегурка, обрати внимание на ее пышные формы ее походку и детализацию в целом. Лично я реально хотел бы иметь такую снегурочку в своей коллекции. Не знаю все ли это скины, которые будут в данном обновлении, но по крайней мере это то, что показали нам разработчики на тесте. Что будет в конечном итоге мы уже увидим с тобой в ближайшее время. Конечно же подъедут новые крутые автомобили. Тот самый Mercedes Vision 6 Maybach. Обалденный, крутой, как я уже говорил, автомобиль будущего. Выглядит он крайне необычно. Обычная, довольно интересно я думаю наверняка будет пользоваться огромным спросом на барвихе рп я конечно не фанат таких автомобилей мне лично нравится что-то более выдержанное но как я тебе уже и сказал я думаю данная тачка зайдет многим игрокам пока что знаю что данный автомобиль можно будет выбивать из двух различных кейсов не знаю будет ли он продаваться в автосалоне, скорее всего здесь будет упор конкретно на эксклюзивность вот она та самая kia k5 которую обещали подвести разработчики но не называли конкретную модель. Респект тем, кто угадал в прошлом моем видеоролике эту тачку. Как и всегда, выглядит тоже довольно круто, детально прорисованный естественно, подъехал новый крутой салон. Мы уже неоднократно с тобой говорили о том, что разработчики уделяют отдельное внимание проработке салонов новых автомобилей. Скорее всего, данная тачка будет продаваться в автосалонах барбихи РП. Так же, как и будет продаваться новенький BMW XC. В прошлом видеоролике я тебе говорил, что он подъедет к нам как. В старом кузове, так и в новом. Скорее всего, две версии будет их продаваться именно в автосалонах. Ну и та самая легендарная M3 GTRE46 из Net for Speed Most Wanted. Конкретно та версия будет, я уже тебе говорил, выпадать за прохождение всего батл пасса. Получить ее сможет абсолютно бесплатно любой желающий, если выполнит все задания на протяжении месяца. Ну а обычную ее версию, конкретно вот эту, абсолютно в любой расцветке, в стоке, сможет приобрести также любой желающий в автосалонах барвихи. Крутой винил и обвесы из мост это, к сожалению, получить в том же детайлинг центре не получится. Как сказал разработчик, они будут доступны реально как эксклюзив за прохождение БП. наверняка на эту М3 тоже будут какие-то свои обвесы. Естественно, я проверил автосалоны на тестовом сервере, чтобы просто посмотреть хотя бы цены на данные автомобили, но, к сожалению, пока что эти тачки туда не добавили. Я думаю, все они подъедут в автосалоны уже на основные сервера ну и вот он тот самый мотоблок или культиватор который мы с тобой уже обсуждали в одном из прошлых моих видеороликов выглядит он реально как минимум крайне необычно это что-то новенькое что-то вообще непонятное неординарное на барвихе и я думаю данный транспорт будет реально пользоваться ярым вниманием среди игроков штука необычная штука крутая но лично как по мне то что я протестила покатался на нее ее конкретно заносит не знаю можно ли будет на нее поставить зимние шины, можно ли будет как-то исправить эту проблему с заносами, а может это только на тестовом сервере и на основе он будет себя вести совершенно по-другому. Я вообще не вижу смысла сейчас тестить все тачки на тесте, потому что, как правило, на основу подъезжают они совершенно в других характеристиках. Глупо сейчас их проверять на максимальную скорость, устойчивость на дороге и все прочее. Как я тебе уже всегда говорил, на тест добавляется лишь концепт какого-либо материала, а конечная версия уже естественно подъезжает на основные сервера, на то это и есть тест-сервер разработчики как и обещали возвращают нам с тобой всеми любимый зимний спуск с горы вернется к нам старая добрая любимая трасса по которой мы будем спускаться уже не на той всем привычной смешной ванне а еще и на новеньких крутых ледянках и ватрушка ватрушки это вообще просто топ мне вот данная ватрушка конкретно очень понравилось все это дело выглядит забавно по новогоднему и самое главное передает вот эту атмосферу и дарит настроение я бы честно говоря очень хотел бы чтобы уделили еще больше внимания данному спуску с горы как-то его кастомизировали и дали нам возможность кататься толпой с этой горки одновременно лично как по мне это было бы довольно круто но ну, а в целом я уже рад что данный спуск с горы решили хоть как-то разнообразить хотя он и без того всегда дарил нам только положительные эмоции также нас с тобой ожидает огромное количество новых крутых дисков на тачке огромное количество различных крутых аксессуаров подъедут даже анимированные акции по типу того что что было с недавним хэллоуинским рюкзаком. Это новая механика, новая система, которая позволяет делать такие крутые аксессуары. Но я не буду уже растягивать этот ролик, потому что он и так получился достаточно длинным. Если мы наберем с тобой большое количество лайков, я дропну тебе вторую часть этого обновления. Ведь нас с тобой ожидает еще огромное количество различных крутых ништяков. А именно батл пассы, его задания и награды. Нас с тобой ожидает снова две линейки квестов Деда Мороза и Снегу, Новая система кейсов и ключей, которые мы будем получать различными способами, потом открывать их и получать крутые призы. И еще много-много всего того, что нам с тобой предстоит увидеть в эти новогодние праздники. Так что с тебя лайк, а с меня крутой материал. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!